Добрый вечер, ребята. С вами проект "Это может каждый". Сегодня я хочу показать, как записывать аудиофайл и выкладывать его в Контакт. Может, кто-нибудь не знает, кому-нибудь пригодится. Потому что могут снять, допустим, видео, вы можете снять, что-то делаете одновременно записывайте. говорить не можете, может. Кто-то там вяжет или что-то будет делать руками, допустим, сверлить или делать табуретку, там какую-нибудь такую работу выполнять, и все это одновременно озвучивать и тоже сложно. Может быть и так. Или э, снимать на телефон, звук, естественно, тоже там будет не очень хороший. Поэтому можно э, на видео наложить или к видео приложить описание в аудиофайле. И а, тоже его под видео выложить. С видео уже разобрались, но в общем-то надо поискать еще программы для съемки экрана, потому что а, какие-то лицензионные, допустим, у них заканчивается лицензия. У моей программы 19 а, числа заканчивается апреля, по-моему. По крайней мере так написано. Ну, может, еще какие-нибудь другие есть программы. Вот, и так, у нас звуковой файл. Допустим, какой-нибудь. Мы записываем, пуск, нажимаем, и здесь есть звукозапись. Но микрофон нам понадобится, конечно, звукозапись. Вот, мы начинаем запись, нажимаем начать запись. И начинаем говорить, начинаем говорить. Здравствуйте! Сегодня я хочу а, вам показать, как сделать а, табуретку, допустим. А, и рассказываем, ну или что-нибудь такое, а, покороче, что вы хотите. Допустим, как а, начинать вязать. Встанавливаем запись и называем это, чтобы ничего не перепутать, как сделать что то допустим как сделать что-то и сохраняем ну можно специальную папку создать можно на рабочий стол сохраняем на рабочий стол вот таким образом чтобы не потерять и вот она у нас на рабочем столе, как сделать что-то. Но дело в том, что в таком формате э, в контакт она не, не поместится, не загрузится. Надо там, тогда нам... а Надо нам тогда что? Надо нам тогда... Экран какой-то у меня стал, честно говоря, странный. И Skype у меня и эта программа, они залезают куда-то вниз. Так. Ну вот, допустим, набираем в поисковике аудиоконвертер. Аудиоконвертер. Ну, он обычно первый там у нас вот этот. Аудиоконвертер. Нажимаем как он выглядит сначала. Вот онлайн ауди-конвертер. Вот так он выглядит. Нажимаем открыть файлы. Выбираем файл наш. Выбираем файл. И этот файл, он у нас... Ну, я говорю, что удобнее, конечно, в папку. А, как сделать что-то? Вот, чтобы назвать его, чтобы не перепутать открываем его он у нас загрузился, теперь качество можно выбрать здесь конвертировать а, теперь скачать вот он у нас скачивается, скачался тоже надо посмотреть правой кнопкой нажать показать в папке, где он у нас в папке, чтобы его куда он скачивается в загрузке Uh, но ну, можем его из загрузок потом uh, мы, главное чтобы мы знали где он у нас да, в загрузках uh, и теперь мы что делаем теперь мы в контакт его выкладываем идем uh, куда мы идем аудиофайлы у нас Загрузить аудиозапись. Выбрать файл. Он у нас где был? В загрузках. А где у нас тут загрузки? Ну вот поэтому... А вот они. Как сделать что-то? Выбираем его. Открываем его. И все. Вот он у нас здесь появляется. А, вот. Говорить, а, а, да. да, но это вот он сам он сам. Он самый. Так, и мы его добавим в плейлист. Надо, кстати, новый плейлист создать. Это может каждый, назовем его плейлист. Название... А, это у нас, это поиск был. Так, будем. Так, сохранить. Вот, там он у нас в плейлисте. Вот, собственно, и, и, и все. И его, да, вот здесь можно редактировать. И также его поделиться можно. Вот, поделиться. Подписчики сообщества. Это может каждый поделиться. Вот, собственно, вот, собственно, и все. На сегодня коротко обучающее видео. Проект это может каждый. Всем удачи, до новых встреч.